Посланник Аллаха Да благословит его Аллах и приветствует Сказал Кто тщательно совершил полное омовение в пятницу Затем отправился на пятничную молитву пораньше Чтобы застать проповедь И шел в мечеть пешком А не верхом Приблизился к имаму Слушал проповедь внимательно отвлекаясь, то запишется ему за каждый его шаг награда, как за совершение ночных молитв и соблюдение поста в течение года.